Приветствую всех на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам о бюджетных гарнитурах для переносных радиостанций. Итак, первая гарнитура GT01. Кнопка передачи совмещена с микрофоном. Имеет клипсу для крепления на элементы одежды. Удобная скоба заушины и передвижное крепление наушника... Позволяет отрегулировать ее под любое ухо и на желаемую сторону головы. Следующая модель GT10 уже также имеет подвижный наушник с заушиной. Но благодаря спирально закрученному проводу заушина не дергается при движении основного провода. Кнопка передачи также совмещена с микрофоном и имеет клипсу для крепления на элемент одежды. Популярная гарнитура GT11. Также имеет наушник с душкой для крепления на ухо. Микрофон оснащен кнопкой передачи, а сам провод обернут в тканевую оплетку, что значительно увеличивает срок службы гарнитуры. Клипсу здесь уже можно свободно передвигать на любую высоту. Следующая модель GT12 имеет прозрачную оболочку и провод закрученный спиралью. Как и у GT11 микрофон находится на кнопке передачи, а наушник имеет заушину что позволяет отрегулировать ее под любое ухо и на желаемую сторону головы. Клипса также имеет свободный ход. Отличительная черта гарнитуры GT15 является наличие встроенного в кнопку переключателя режима VOX. Его активация включает на радиостанции постоянную передачу. Сама же гарнитура имеет наушник и микрофон, встроенный в кнопку передачи, на которой также присутствует железный зажим для крепления на элемент одежды. Гарнитура GT20 имеет крепеж громкоговорителя на ушной раковине при помощи резиновой петли, при этом отсутствует давление на внутреннюю полость уха и ушную раковину. Громкоговоритель имеет достаточную чувствительность и обеспечивает высокую громкость для работы в местах с высоким уровнем шума. Микрофон размещен в отдельном корпусе с клипсой для фиксации на частях одежды. Гарнитура GT21 имеет качественный толстый провод, на котором находится кнопка передачи с прищепкой на воротник или другую часть одежды. Микрофон совмещен с наушником, как у Bluetooth гарнитур для сотовых телефонов и всегда будет располагаться в области лица. Все перечисленные гарнитуры бюджетного сегмента и подходят как профессиональным радиостанциям с разъемом Kenwood, так и китайским радиостанциям фирмы Baofeng. При использовании гарнитуры избегайте сильного механического водного или теплового воздействия на нее. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в разъем радиостанции.